Доброе утро трейдеры, сегодня я для вас подготовил совершенно нестандартный способ обучения торговли и совершенно необычную и нестандартную стратегию. Вы все прекрасно знаете, что я хорошо умею сходить по пробитиям и заключая эти сделки. За мгновение перед этим пробитием, буквально за пару секунд. Я захожу и сразу же происходит пробитие. Но я никогда не рассказывал вам, как именно я научился так заходить. Я захожу на пробитие не с помощью анализа. Это нечто другое. Я вам покажу один метод для обучения, с помощью которого я обучался торговле и научился видеть все эти пробития и заходить по ним. Практически весь мой опыт торговли по пробитиям я приобрел с помощью этого метода. Для этой стратегии вам практически не потребуется анализ и в принципе вы можете практически ничего про трейдинг не знать, но перед этим как я все расскажу я должен вас предупредить. Во-первых, эта стратегия, которая будет в этом видео работает только на бинарных опционах, больше нигде. Я знаю, что она работает, потому что я знаю людей, которые с помощью этой стратегии Сделали с 50 тысяч миллиона рублей. Во-вторых, для того, чтобы зарабатывать по этой стратегии и сделать миллионы на этой стратегии, вам нужно быть мастером этой стратегии. Вы должны практиковаться... Сутками. Если вы не владеете в полной мере этой стратегией, то эта стратегия для вас сливная. Вы сольете. Итак, переходим на платформу и слушаем меня внимательно. С вашего позволения я покажу вам эту стратегию на демо-счете. Потому что сейчас я с помощью этой стратегии не торгую, я торгую немного другим методом. Поэтому я долгое время не практиковался в этой стратегии. Для начала, минимальный депозит этой стратегии зависит от минимальной суммы сделки. На Олимпе минимальная сумма сделки 30 рублей и минимальный депозит для этой стратегии это 50 тысяч. Самое важное в этой стратегии это коэффициенты, потому что мы будем торговать по Мартингейлу, причем в Мартингейле будет 7 ступеней. Коэффициенты появились сейчас у вас на экране. И также главное это последние 3 ступени, а именно тот метод с помощью которого мы будем заходить на последние три ступени. Итак, я не буду больше тянуть, давайте перейдем к практике и обсуждению самой стратегии. Давайте перейдем на волатильную валютную пару. Для начала ее найдем. А нам нужна именно волатильная валютная пара. Проще говоря, с большими свечами. Вот, неплохая валютная пара евро-аудэ. Еще для этой стратегии нужны будут свечи. И с помощью этой стратегии вы научитесь торговать по свечам, если вы этого делать не умеете Давайте для совсем новеньких я объясню, что такое свечи Вот, допустим, я перейду на зонный график Мы видим здесь такие циферки Вот, 20, 12, 20 Это у нас одна минута Вот я провожу мышкой Теперь давайте перейдем на свечной график У нас здесь таймфрейм 1 минута То есть, одна свеча это одна минута Я думаю, все просто Таймфрейм 5 минут, это одна свеча 5 минут на рынке. Итак, в чем же смысл этой стратегии? Мы заключаем сделки по движению цены. То есть вы видите, что цена идет вверх, вы заключаете сделку вверх. Смотрите, допустим, у нас здесь происходит разворот. Я захожу вниз на понижение на 1 минуту. Всегда время экспирации будет составлять 1 минуту. Смотрите, сделочка у нас здесь заходит в минус. Мы переходим на вторую ступень 75 рублей. Видим, что цена у нас встала сейчас на месте. Нам нужно конкретное движение цены, поэтому мы ждем. Если вы видите вот такие вот застоя, то входить на первые ступени нельзя. На первые четыре ступени. Когда будет конкретное движение, вот, например, вот это несколько красных свечей подряд или вот это несколько зеленых свечей подряд. То вот здесь уже можно заходить Вот смотрите, небольшой локальный уровень поддержки у нас пробивается И я захожу вниз Не спешите ничего писать в комментариях, а досмотрите это видео до конца Весь смысл стратегии я еще не раскрыл Сначала первые шаги Смотрите, сделочка у нас заходит в плюс я перехожу обратно на первую ступеньку, то есть все у нас по стандартному, обычный Мартингейл. Напоминаю, что важны только эти коэффициенты, которые я уже показал. С другими коэффициентами эта стратегия работать не будет. И вот таким вот образом вы постоянно торгуете по движению цены, постоянно заключаете эти сделки, постоянно наблюдаете за ценой и смотрите как она себя ведет. Именно это я делал целыми сутками, я торговал по этой стратегии. Часами заключал сотни сделок в день, и из-за этого я научился чувствовать рынок. Да, в этой стратегии вам нужно не анализировать, а чувствовать рынок. Как бы странно это ни звучало, это совершенно нестандартный метод торговли, но он очень хорошо помогает вам обучиться. Каким образом же происходит здесь обучение? Допустим, представьте, что... Человек учится водить машину. Для начала он делает кучу действий, над которыми он постоянно задумывается. То есть нажать на педаль, засягнуть ремень, нажать на педаль, засегнуть ремень, нажать на педаль. А... Но потом, со временем, его мозг начинает подстраиваться, и он начинает все это делать на автомате. То есть у нас в голове строятся нейронные связи, с помощью которых наше тело, наша реакция – и тому подобное все у нас происходит на автоматизме. Допустим, вы видите ситуацию на рынке много раз и уже знаете, как себя поведет цена в этой конкретной ситуации. Из-за того, что вы постоянно торгуете, из-за того, что ваши глаза постоянно направлены в монитор, вы заключаете сделки постоянно и вы постоянно следите за ценой. То есть вы потом сможете, не задумываясь, определить, куда пойдет цена в ближайшие пару минут. То есть вы не анализируете, вы не думаете, вы просто смотрите на график и знаете, что цена пойдет туда, потому что у вас это происходило уже много раз. Надеюсь, вы улавливаете эту суть. А теперь давайте я вам расскажу, как именно я научился определять эти пробития. И перейдем к самой главной сути этой стратегии. Кстати, сейчас я торгую онлайн и, как видите, у меня все происходит на автоматизме. Я даже не думаю над сделками, я просто смотрю на график. Итак. Как я уже говорил, первые четыре ступени вы торгуете по движению цены. Но что будет, когда вы дойдете до пятой ступени? Давайте представим себе такую ситуацию. Вот давайте я перейду на пятую ступень сразу же. И что в таком случае делать? Допустим, вы заключали сделки по движению цены, но потом цена вдруг остановилась и застряла в коридоре. То есть вы заключаете сделку вверх, она идет вниз. Вы заключаете сделку вниз, цена идет вверх. И вот так вот продолжается до четвертой ступени. Итак, на последние три ступени мы заходим на пробитие. И именно с помощью этого я научился определять пробитие за мгновение до этого самого пробития. Давайте найдем на графике пробитие, и я вам это покажу. На пробитие для меня заходить надежнее. Поскольку у нас время сделки 1 минута, то цена делает пробивной импульс. И даже если будет ложный пробой, все равно сделка зайдет в плюс. Нам нужно прочувствовать... Движение цены и поймать этот импульс. Итак, давайте найду где-нибудь пробой. Вот, смотрите, нашел ГВП Сейчас произойдет пробитие уровня сопротивления. Я зайду перед самым импульсом. Вот, смотрите, пробитие не произошло, поскольку не хватило времени. Но потенциал цены я определил, и пробитие сейчас должно произойти. Это пробитие таких небольших, незначительных локальных уровней. Пробитие не обязательно должно быть сильным, не обязательно должно быть каким-то таким мощным. Но в пробитии цена просто рвется в ту сторону, в которую должно произойти пробитие. Вот, пожалуйста. Мощный импульс пробивной на повышение. Чтобы определить это микропробитие, я ничего не анализировал. Я просто определил пробитие по движению цены. Потому что я много раз видел эти пробития. И у меня уже на подсознательном уровне получается заходить в сделки перед самым пробитием уровня. Когда я торгую сам, я захожу на платформу, смотрю на график и просто заключаю сделки. Там на 3 минуты, на 5, на 10. Мне достаточно просто взглянуть на график и я заключу сделку. А в то время, когда я анализирую, у меня уже мое подсознание начинает давать сбой. Потому что начинает работать уже сознание. То есть я начинаю думать, задумываться над входами в сделку, задумываться над анализом. Это происходит, допустим, когда я даю сигналы. И я уже не могу так хорошо заходить в сделки, в которые я бы хорошо заходил один. Если вдруг кто не знает, что такое подсознание, то представьте себе теннисный мячик и баскетбольный мячик. Теннисный мячик – это наше сознание. Баскетбольный мячик – это наше подсознание. Подсознание руководит такими процессами, как шевеление руками, нашими привычками стандартными, над которыми мы не задумываемся, нашими навыками автоматическими, нашей мышечной памятью и так далее. То есть 95% времени работает наше Подсознание. И всего лишь 5% мы думаем. Вы улавливаете суть моего метода торговли. Чтобы научиться с помощью этой стратегии определять эти импульсы, чтобы в вашем мозгу отложились вот эти вот нейронные связи, которые помогут вам зарабатывать, вам нужно очень, очень много практиковаться. Именно с помощью этой стратегии я научился торговать. Я торговал сутками поначалу. Я мог весь день заключать сделки, сотни сделок в день. И вот так вот сидеть... И, торговать. и за это время у меня в голове отложилось просто неимоверное количество комбинаций вот этих вот движений цены, что я научился определять, куда пойдет цена, просто один раз взглянув на график. Надеюсь, я полностью объяснил вам всю теорию и практику. Не смейте торговать по этой стратегии, не попрактиковавшись. Я вам клянусь, что вы сольете. Эта стратегия сливная, но не для тех, кто Стал мастером этой стратегии Спросите меня, почему я не торгую по этой стратегии Потому что на трейде есть лимиты Сейчас эта стратегия Именно на трейде уже не актуальна Но мне нравится торговать на олимптрейде Поэтому я просто торгую По длительным пробоям На 5, на 10, минут, на 15 минут я захожу. Все, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал, если это видео было для вас полезным. Еще раз повторяю, что я не призываю вас торговать по этой стратегии и не рекомендую ее. Я просто вам рассказал свой опыт того, как я научился зарабатывать. Друзья, всем желаю только хорошего, всем счастья, успехов, здоровья, профита и всем пока.